Ну что, друзья мои, давайте начнем сегодня заниматься по новой. Будем заниматься и говорить. А говорить сегодня я хочу с вами об очень интересной теме. Первое. Первое, что хочу сказать, это хочу выразить сердечную благодарность тем ребятам и тем моим друзьям, которые поддерживают меня в этом нелегком деле. Благодарю тебя, Лариса, за то, что ты. Комментируешь меня за то, что ты делаешь мне существенные замечания, за то, что ты очень хорошо меня поддерживаешь. Благодарю тебя, Нина, за твои прекрасные сообщения, которые ты мне написала, они мне очень дороги. Они работают как убийственный комплимент. Благодарю тебя, Гаречка, за то, что ты мне прекрасное сообщение написал, за то, что я тебе помогаю э, держаться в тонусе. Я очень рада потому что я кому-то приношу пользу. Убийственный комплимент. Я как-то проводила такую передачу, она называлась «Большая перемена», и там я раскрывала тему, что такое убийственный комплимент. И сейчас я это слово повторила в отношении сообщения, которое Нина мне написала. Она мне написала так, что благодаря тебе я начала делать гимнастику, зарядку по утрам, первое. Второе, это очень гениально, потому что это очень все просто. Когда не ожидаешь таких слов, и внезапно их читаешь или слышишь от кого-нибудь, то они работают, прямо в подсознание попадают. И потом постоянно они в тебе всплывать начинают. В любой ситуации жизни. И когда они всплывают эти Поглаживание — это похвала, которую ты услышал со стороны и совершенно неожиданно, в нужный момент попав в подсознание, они дают тебе почву под ногами, они дают возрастать твоей самооценке, дают не унывать, дают осознать значимость своей жизни, что ты не зря живешь и что действительно кому-то э, помогаешь. И, и, и, эти слова тебе, и эти слова тебе помогают держаться в жизни. Не жалейте комплиментов своим друзьям, своим родным, своим близким. Главное условие, комплимент должен быть искренним, правильным и соответствовать действительности, ненадуманным, не нарисованным, не лицемерным. Но в каждом человеке есть замечательная какая-нибудь черта. У него есть замечательная какая-то вещь, которой нет у тебя. Его каждого человека есть за что похвалить. И отдавая от себя прекрасные слова и комплименты, улыбки, блеск глаз, ты взамен будешь получать в тысячу раз больше. Все к тебе будет возвращаться. Добро отдавая, добро получаешь. Ну давайте начнем. Я сегодня не делала никакую зарядку, даже сегодня не делала массаж кофейной гущей. Вот, ну вот как-то так получилось у меня утром. А теперь давайте сделаем, без массажа кофейной гущи, давайте мы разотрем ладошки, вот вместе со мной. Кто-то утром делает, кто-то вот, а я хочу, люблю делать и говорить, потому что просто говорить так, сложив ручки, мне как-то не, не нравится. Ну вот давайте начнем с нашей точки, она называется третий глаз. Здесь вот растирание лба, это просыпание мозга. Даже вот сегодня у меня ребенок не хочет вставать в садик, я его начинаю массажировать вот эти точечки. Давай я тебе поглажу лобик. Начинаю ему гладить лобик в одну сторону. В другую сторону. Песочки начинаю ему гладить в одну сторону. В другую сторону. И не себе, а ребенку сегодня мне пришлось это делать. Лосик. Особенно когда у ребенка, да, аспорт. Вот эта процедура очень хороша. Просто взяли и на косточке, вот здесь хрящик есть, нашли глубокую ямочку, не сильно нажимая, себя можно посильнее. Вот здесь, напротив козелка, откроете рот, опустите челюсть, найдете ямочку. И в эту ямочку туда 10 и обратно, быстренько так. Активненько в темпе 10. Подборок. Развивается спокойствие, человек становится спокойным. И развивается гипофиз это то место между ушами внутри на, на стволовой части головного мозга, там находится эта часть, где подсознание у нас развивается. Но ну, крылья нос это понятно, обоняние. Здесь аллергия проходит и прочее. Вот здесь, под зубами, если мы. Даже особо начинают расти у людей, у которых они когда-то выпали или были они удалены. Так, слюны железы. начинают выделяться слюна. Когда вы проделали вот эти точки. А если выделяется слюна, это как с потом. Все токсины уходят из организма. И успокаивается нервная система. Слюны должно быть много во рту. Это хороший признак. Слюна убивает все микробы. Слюна – это ваше здоровье. Если плохое слюноотделение, то вот надо вот эти точечки обязательно массировать. Так, Значит, вот эта ямочка на подбородке, ее тоже можно массировать очень хорошо. Она полезная. Раньше я срюю ее, а потом вот под зубами. Но ее тоже можно. Вот эта ямка на подбородке, она, она активизирует мочеполовую систему, между прочим когда-то мы в юности так делали подбородочек и говорили, если он был горочком, то у тебя первый родится мальчик, а если вот такая здесь будет э, девочка у тебя. Почему-то почему мы решили, что это связано с, с репродуктивной функцией. И действительно, вот и массировать эту ямку, мы активизируем все процессы, которые происходят в мочеполовой системе. В затылочке, если мы вот эти подзатылочные бугры начинаем также массировать, то что происходит? Нормализуется внутри черепное давление. И все, что связано со зрением. И улучшается, значит, все, что связано со зрением, и все, что. Где? на позвоночник черепу вот так вот эту точку найдете самую глубокую ямочку и ее начинаем массировать что происходит что мы делаем при этом мы способствуем улучшению нашей осанки и вырабатывается гормон радости который называется эндорфин вот почему одной рукой а в другую сторону другой рукой потому что при этом активизируется, мы возбуждаем оба полушария, левое и правое. Вы знаете, что левое полушарие командует нашей правой стороной, а правое полушарие командует нашей левой стороной. Ну вот мы с вами сделали зарядочку для головы. Теперь зарядочку для рук. Вот это наше любимое упражнение. Надеюсь, все уже научились его делать очень быстро, во время разговора, во время любой какой-нибудь минутной паузы. Во время того, что вот бывает на лекциях засыпаешь, вообще на работе, ну спишь, вот бывают такие моменты, надо работать, а ты вообще никакой, проделайте 2-3 минутки вот это упражнение, и вы заметите, что вы проснулись, у вас мозг начал работать, прямо аж светлее стало в глазах, правда, это прямая связь. И все, что связано с пальчиками, ну вот, например, вот эти вот, хватательные движения, потом мы их раздаем, всякие позитивчики свои, в разные стороны. Можно под музыку, можно не под музыку. Потом вот эти очень хорошие щелбаны. щелбаны. А помните раньше такое делали? Причем саечка называлась. Вот так вот сюда. Между прочим, это очень тоже активизирует именно мочевую половую систему. Почему-то вот здесь на подбородочке все, что связано с нижней частью нашей. И вот эти щелбанчики. Поделали. Так, теперь... Очень важно почему-то запястье. Вот я занимаюсь танцем живота, если вы обратили внимание, там очень сильно и много уделяется внимания движению запястья. Не локоть, а вот именно рука должна двигаться, расслабленная рука, расслабленные пальцы, а двигается только запястье. И очень длительное упражнение. Почему-то в запястье находится вот там 14 суставчиков, это я точно знаю. Но какие нервные окончания туда выходят, связанные почему-то с настроением, с эндорфинами, с выработкой гормонов радости и удовольствия. Так вот запястье. А мы не занимаемся пока восточными танцами, мы займемся ими. Кто хочет со мной заниматься, будет заниматься, кто не хочет, пусть не занимается. Итак, мы вниз напрягаем в запястье, просто раз напрягли, два, не машем вот так, а напрягаем, опускаем. Напрягаем, отпускаем, напрягаем, еще чуть-чуть, еще поджали, как отверточкой, болтик, еще поджали, еще поджали, или как женщины белье выжимать. Вверх. Три, четыре, пять, шесть. В сторону. Все суставы, не знаю почему. Но очень хорошее упражнение. Почему оно не только в боевых единоборствах, но и вот... В восточных танцах очень сильно обращается внимание именно на запястье. Вот так вот. И теперь крутим. Хорошо так крутим с усилием. Как будто бы мы размешиваем что-нибудь такое. Вот такое вот. Так, теперь у нас были локти. Локти в одной плоскости, в обратную сторону. Мешать немножко тут. На локти одно такое упражнение. Дальше на плечевые суставы. Плечи вниз тянем. Тянем сильно так. Три, четыре, вверх. Вперед. Если хрустят, начали хрустеть суставы, это значит, что там образуется жидкость суставная. Потом хруст пройдет, а суставы станут подвижнее. И вращение вперед и назад. Наоборот, сказала. Но не суть важно. Теперь перейдем к ногам. Вот ноги встала. На эту гречку. Вот все упражнения, которые я делала сначала, их можно было делать стоя басыми ногами на гречке. Потому что в ладошках и в стопах так же, как в ушной раковине, выходят точки всех наших внутренних органов. Как приятно, как здорово. Сделайте себе тоже так же. Поставьте на паузу и обратно. Раз, два, три, четыре. Пальчик Вверх. Крутим. обратно, другой ногой, другой. можно потрясти, если нога устала, не, вот не устала она совсем, другой ногой, значит, я почему-то люблю внутрь, выворачиваешь так, и сразу действительно делается легкая походка, особенно, ну, когда тебе 30-40 лет, ты на это еще, конечно, не обращаешь внимания, а когда тебе уже 50-60, у тебя коленки становятся какие-то, тугие если ты сидишь сидишь а потом тебе трудно встать сразу вот они онимившие какие-то становятся когда делаем такие упражнения и коленочки и коленоступный сустав естественно они становятся более подвижными сделать убийственный комплимент я сейчас немножечко расскажу о нем Когда вы хотите сделать убийственный комплимент, вы его должны заранее продумать. Какой вы скажете комплимент? Но для чего вообще? Прежде чем его делать, надо сначала узнать, для чего вы хотите его сделать. Для того, чтобы зацепить человека, для того, чтобы наладить с ним отношения, для того, чтобы восстановить отношения, которые, казалось бы, уже совсем разрушились. Прежде всего, надо найти в человеке какую-то черту, которую его характеризует. Хорошую, положительную черту. Полюбить эту черту. И похвалить человека за эту прекрасную черту. Это должно быть неожиданно совершенно, искренне и убийственно. Мужчины любят, мужчины любят. Мужчины, закройте сейчас уши. Вы не должны этого слышать. Потому что я раскрываю секрет. На мужчин работает только две клавиши. Первая клавиша называется Как ты меня балуешь. Вторая. Мужчины всегда лидеры. Они, они всегда ближе к Богу. Они всегда, они совсем по-другому организованы. Это совершенно другая планета. Я точно знаю, что фраза Как это здорово у тебя получается. Я всегда раньше восхищала, боже, какой же ты сильный, вот я не могу это поднять, мне вообще тяжело. Они берут и поднимают, но я вообще в шоке была от этого. Вот. И вторая фраза, как ты меня балуешь. То есть мужчина, он от природы заделан так, что он должен женщину свою баловать. А если мы не позволяем себя баловать и говорим, я сама, я в этом не нуждаюсь, то фигня все, все нуждаемся и ничего мы сами делать не можем. А наши мужчины нас балуют. И пусть они балуют нас. Они должны нас баловать, потому что это их держит на плаву, это их, это их почва под ногами, это их окрыляет, это их крылья. Наша похвала – это их крылья. Так, теперь мужчина может открыть уши. Если вы хотите сделать убийственный комплимент для мужчины, то это вот такой комплимент. Ну, а какие женщины хотят услышать комплименты? Ну, женщина, у нее ум и разум находятся на, на эмоциях, просто растут на эмоциях. Поэтому самое лучшее, что мужчина может сделать для женщины, дать ей выговориться. Это самое лучшее. Вот она будет говорить 20 минут, а ты просто потерпи, накрой уши. Она когда выговорится, после этого у неё начнутся нормальная человеческая жизнь. Если она не выговорится, это у нее будет внутри оседать как накипь. И будет это потом отражаться на отношениях и прочее. прочее Самое лучшее, что мужчина может сделать, женщина молчать, кивать головой. но ну, оставлять иногда там слова для вежливости. Женщина, вы закрыли уши до этого? Правильно сделали. Женщина это слышать не должны. Ну а какая-то у меня красавица, это уж конечно. Женщина должна быть красавицей. Какие у тебя блеск в глазах? О, у тебя какой прекрасный блеск в глазах. Ну и так далее. А цветы? Ну вот что в цветах? Я всегда удивлялась, ну какой какой маразм, цветы они дарят. чё в них толку-то? Постояли, постояли, выбросили. Пустая трата денег, это я так раньше думала, пока не узнала одну замечательную вещь. Когда женщина получает от мужчины цветы, неожиданно, у нее в мозгах что-то там срабатывает, и сразу выбрасывается, просто взрывом выбрасывается гормон радости и удовольствия. Вот такая вот фигня. Это наукой доказано. Когда она получает цветы, она их нюхает, естественно, и у нее в этот момент выбрасывается гормон радости. Поэтому дарить цветы, ну, это, это не пустая трата денег. Это фундамент для ваших прекрасных дальнейших отношений. Если ты принес домой цветы, жена сразу спрашивает, что натворил? Да, это из этой темы. Итак, где наша легкая походка, где наша прекрасная музыка? Потому что YouTube музыку, которая не моя и не ютюбовская, он ее просто зарезает и не пускает ролик. А вы дома можете любую включить. Значит, суть в том упражнении, что мы отрываем пяточку на спичечный коробок. На спичечный коробок отрываем пяточку. Коленочка у нас не выходит дальше носочка, дальше пальчика. И вот так легко двигаемся, не бедрами а чисто ногами и коленками делаем таких движений 200 300 500 я часто это делаю вот на кухне там чай пью стою в окошко смотрю и начинаю без музыки безо всего двигаться если день два я не сделала это упражнение я чувствую что мне уже ну как-то вот коленки не такие подвижные Давай, Ой, ой, ой, ой. Ну ладно, она без гречки, наверное, делать. С гречкой это очень трудно. Вот. Ну и все, наверное, на сегодня я больше не хочу. Наверное, все на сегодня. Очень много времени заняла я вашего. После этого вы можете сделать вертушку, которую я вам показывала, и прекрасно двигаться по жизни дальше. Все эти упражнения можно делать прямо за утренним кофе. И тогда вы поедете на работу, пойдете с прекрасным настроением, Ваш, ваши глаза засияют. И вы будете просто отражать негатив, который встречается часто у нас вокруг, и везде-везде. Идешь по улице, люди такие все угрюмые идут, ну вот все, они живут последний день в своей жизни. А ты идешь, улыбаешься, даже не улыбаешься, ты просто идешь летящей походкой, и ты замечаешь, что на тебя смотрят, на тебя задерживают взгляды. Ты замечаешь, что люди издалека что на тебя обращают внимание. А почему? Да потому что ты идешь и улыбаешься, ты идешь с позитивом. Вот так надо жить. Жить и радоваться. Пока.